И всем здорова, Значит, с вами я Ванек, мы с вами продолжаем играть в плагминг. Ой, блин, что-то у меня сегодня голос не прорезается вообще никакой, блин. Ну попробуем тут с вами, чтобы немножко голос прорезался. Вообще никакого голоса, никакой голос не прорезается у меня сегодня. Так. Не, ну ладно. Так. Попробуй сейчас за выжившую сыграть людей. человек пока. Одиночный. А, не-не-не, Ласад, не, не, загрузить игру. Фальшкейтс сохранения, фальшивые новости. Эм, ну ладно, сохранить, а и согрузить. Ну ладно. Помогите разумнить ваш кейс. Эмпозже. Yeah. Россия куда лучше? Блин? Ага, лучше куда Сам подумайте. Это 10, это вообще не с прессой. Так, это Россия, эм, нет, не Россия, а это Турция, да? которая рядом с Россией. Польша, Украина, тут как-то эти три страны, Большая Украина, Балтика, Центральная Европа, Северный Иран, там, Восточная Ливия, Центральная Европа, Германия как-то заразилась, Фальш-Гейтс, большими новости, Фальш-Гейтс, точнее, нет. и поразили поразили аргентина и центральная америка большая часть большая часть мира проинформирована но старые люди все равно считают говорить большим новостям о том что все хорошо колумбия с прессы это тоже ну ладно так ну ладно и контекста это тоже, это тоже развить это тоже развить и это тоже э, производство сетевых видео не надо развивать потому что у нас не все знают что такое сеть что такое интернет есть что такое точнее рекламные счеты так развиваем газета развиваем и это тоже развиваем ну и все у нас нет ничего, четыре. Чтобы, собственно, все мои фальшивые новости были, виделись людям как нормально, То есть, так не могу передать, потому что, купил, это за два, ага. и вот, и все, верну. И реальность, виртуальная реальность, это на 100% правдоподобность, осталась правдоподобность, приспособность в манифест, приспособление, причине предвзятости, прорыв авторитета, расширение списка жертв, Вальш Гейтс средств 20 бюджета и 16 бюджета это про это на правдоподобность очень сильно повлияет водную а это наверное сообщество так ими же после это рост сообщество сообщество ну, мне нужно 12 этих мадагас мадагаскар и казахстан расти эти фанты. фальшивые новости, фальш надо было назвать не фальш а фальш -гейтс. это Камчатка, на нашей России такая территория есть, Япония, надо шарень списка жертв шарень списка виновных В наше время сейчас это реально Все на Украине так обозлили, что Настоящую новость никто не хочет слушать, ага О, миллиард уже А четыре триллиарда осталось Так, да Четыре триллиарда Так, нет, миллиард вот. 2 миллиарда, есть? осталось прорыв конструктивного духа переложить, проинформировать становится все сложнее, становится всем важнее, всем есть, есть, есть, есть, есть, есть, есть, есть, есть, есть, есть, 40% мира. Если будет обман половина мира, то эту информацию будет уже не остановить. Половина мира обман. Теперь новость Вальдж Гейтс уже не остановить. И она начинает бесконтрольно распространяться. Так, фальшивые новости, WaldGeitz. Приспособляемость. Ну так. Дестабилизация правительства. Развитие это. Да? Искажение информации. Ну, это, ну, раз потому что ну, искажение информации это тоже собственно также децифрация с правительством эксперт по взлому пускай эксперт у нас будет тут так это иски затребуют как можно услышать. ну окей так правдоподобность правдоподобность надо будет потом вот это вот хотеть его коечьюшкой нужно будет правдоподобно Ньюс там слева. Ну всё, окей.